Всем привет, с вами Макс Риска, экран грузится, с вами Макс Риска, хэштег 28 серии зуба. Зуба-зуба. Вот знаете, я буду сделать трек на зуба, зуба-зуба, точнее, да. Сделал бы трек на зуба. В общем, напишите в комментариях мне делать трек, я уже один трек сделал. О, кстати, скажу, что я с опозданием обновление Крокодил, я думаю, уже все знаете. В общем, какая суть, скоро будет крокодион в озере ускоряется, дальнобойщик, то есть в озере теперь уже нельзя ходить. Если он идет на сушу, то будем тяжелее. В общем, прикольно, нужно сейчас скачнуться. Да, перед началом ролика подпишитесь на канал, поставьте лайк, чтобы нас никогда не отпустить из рук <coughs> Ютюба. А то потеряемся еще. Да, некоторые потерялись. Ух ты, золотой этот босс. На центре. Прям специально. Так как вы знаете, тут карта по-другому. Тут э, водоспа, тут э, дороги. В общем, ссылочку буду на прошлом видеоролик в описании. Там я рассказывал. О чем же? Тут бомбочка есть. Тут очень прикольно еще, кстати. О, лук-лук-лук. Мне здесь нет. А ну-ка иди сюда. Вот. Крокодил здесь должен быть. Где-то тут вот. Он, кстати, еще очень невидимый. Так вот. Да, но Ну, я думаю, уже все знаете. Но вы не знаете точные данные. Точные данные все не знают. А я знаю какие. Ну, скажу, когда будет обнова В общем, э, явно... Блин, не скоро. А явно скоро, скоро. Примерно могу, конечно же, сказать. Так 2 Ты что делаешь? Ну дай сюда, блин, чего так лагает? Эй, мне игра лагало, так нечестно. В общем, зубам обновлением. Где-то примерно неделю от недели до двух недель или до трех. Бывает до трех, бывает до четырех, бывает до месяца. Ну, потому что еще три на 3 не добавили. Во-первых, во-вторых, кстати, 3 на три добавили или нет? Ну, я посмотрю себе сейчас. 3 на 3 еще не добавили. Капец, проиграли им. Нет, 3 на 3 еще не добавили. Сейчас посмотрим. Угу. А дальше. Персонажи еще говорят. Ну вот, видите, 3 на 3 не добавили. Или только меня так делали крайнего а? Специально что ли? чем мне нельзя на 3 на 3 играть? Нет, пока что я не видел у других там ютуберов. 3 на 3. Пока что все норм. В общем, это было уже обнова уже примерно две недели, так что может затянуться обнова максимум один месяц. Ну это примерно. Отстань! Я записываю ролик. Отстань. Отстань, чувак. Блин, как он увидел? Засранец такой. Уйди, пожалуйста. Не надо не мешать. А что, прикольно вами Кстати, смотрите, это зоопарк. Это яйцо. Это у нас скелет. Это у нас статуя там. Слава, хоть мне оставил хп хпшки, Так, все отстанет. И так маленький. Прикольно было. Обман. Вот такой чуза. Не, ну прикольно. Я люблю, конечно, Леонечка, но... Если тут вода, то... Крокодил выйдет и такой... Гам-гам. Ну, только он воде может драться, по большому счету. А вот ближне на суше он не может. Когда карта сужается, то... По большому счету суши суша везет нам победу. Если ему в воде, то явно ему не спасет это в конце. Но все-таки он займет обо топ место. Топ-5 там, возможно. Топ-10. Пока что мы топ-20 занимаем. У нас очень мало ограничения по хпш. Но мы, Леончика, Лари, мы можем, опа, она съесть эту аптечку. Кого-то забрать, точнее, о, уже 0 кубков. Так, где аптечка? Угу. Так уйди. Блин, блин, ну чувак, зря, он хилку такой. О, хилочка от Макса риска. Посети -а, большое. Зачем он забрал мою хилку? Посмотрим, что ты будешь делать, а? Синий. Да, кто вас убивает, то он высвечивается сильный, как будто ваш герой. Не понимает эту зубу, зуба точнее, не понимает игру. Почему так? Давайте хотим цвет зеленый, что ли? Или черный? Да, как в Бэдварсе. Не брауз, а Бэдварс. Думаю, никто не слышал, но я уже снимал канал по мне меня... Я забыл пароль. Четыре года назад. Нет, три года назад года назад. Мод возможно, даже четыре. Так, иди отсюда. Блин, достал. <с> да, все-все-все, Тима, Тима. вот Тима. Блин, запись ролик. Отстань. Блин, ты я сам не знаю Я сосорян. Все, все. <с> все, не хочу играть. Да, не хочу с тобой. Пока я Леончик. Смотри. Хоп, она обманул. <с> я думал, что со мной что-то случится. Но оказывается, нет. Блин, ну ну ну, ну блин, ну, судьба. Ну что ты такая злая на меня? Судьба неплохая. Зачем так? Юй. -и -и. Нет, это явно не английский. <сOR疑> японцы. <сOR疑> Какой японцы? М -м -м Страны разные. Как это сказать? Хелоу там, да? Стандартный. Или хай на русском? М да, давайте еще раз. Это жестко. Нужно сейчас накопить больше кубков, а потом уже эм, ждать обновлений, посмотреть, на что они будут способны. Я, конечно, запишу видеоролик, постараюсь выложить как могу. Блин, ты что делать? Пингвин отстанет? Я снимаю, ролик отстанет от меня Ага, тима хочется. А я уйду. Блин, что вы видите все это? ага он такой, чё за блин отстаньте лисенки блин больно отстань лисенок да стали уже реально хватит тихо тихо я же маленький почему не обижают так так так так может вот по спине ну да знаю знаю все все пеппер тут мощный блин он Ларис, да, слабый игрок Слышь, ты а ну оно дал на на Блин, слабак, да? Ну как обычно. Стоп, стоп! Блин, ну ч ⁇ Ч ⁇ не так? Блин, ну почему так вот? Не могу никак выиграть. Ну, лесенник, блин, всегда лесенник у меня на глазах. Ставь лайк, если тебе раздражает эти лесенки. Вот если у меня был на то я вообще был топчик. Наверняка. Минус один, плюс один монетка кстати, график видеороликов каждый день а, такая подсказочка. В общем, все, лари я уже не могу от а тебя проигрывать. О, Панда, привет, Панда. Я помню, что ты у нас ешь там кусты, то это прикольно. Вот бы, у меня бы э, персонаж есть, конечно, хватает уже персонажей. Добавили еще один персонаж. Я думаю, что он будет эпиком или легой. Так, я не знаю, куда я иду, тут нет подсказок. В общем, куда пойдем, то и пойдем. Мне нравится панда. Почему так? Потому что он может убегать. И еще глаза прикольные. Он такой напуганный. А, пока что норм. Ну, можно перез... пересмотреть этот данный ролик. Блин, не туда попал. Так, так, так. Когда он со скоростью светом, то он может глаза туда, туда, налево. А, скорее всего, из-за того, что он не был вооружен. Вот. Из-за того, что он не вооруженный был. И у нее такой страх. Вау. Вау, вау, Судьба тихо. Судьба сейчас за меня тут. Отстань, чувак. Отстань. Судьба мне тут сейчас будет. Отстань. <coughs> Блин, бегом. Блин, ну чё, ну тихо, так спасибо больше. А, блин, блин, блин, подожди, мне нужно регенерация. Стой, чувак, <laughs> блин, ролик, ролик. Кстати, Лук, ставлю немножко попрочнее. Все, покушай, покушал. Еще издевайся надо мной. еще за Тима? <laughs> тихо, тихо. Все, люблю Пандочку. Ну, а опасно в кустах. Ну, карта сужается, но игроки проигрывают. Уже мне нравится. Так, все, покушали, делаем <laughs> свои дела так вот. Ну, э, тихо-тихо. Я думаю бочку посмотреть. Ну, бочка что-то не упадает. Ну, ладно. А если они сделают те разработчики бочки, чтобы они открывали, ну, буду лагать. А лаги, как вы знаете, реально невкусные. Да. Кстати, моё любимое блюдо. Так-так-так. Йогурт. все, Да. Ну, я не ребенок, Тихо-тихо. Съесть нужно. В общем, йогурт с бананом, йогурт с молоком. Там вообще вкусно. Йогурт Тихо-тихо. Йогурт с мушненкой? Эм, Можно. Что с там еще? Апельсинка, да? В общем, напиши в комментариях, какое твое любимое блюдо? Ну, просто так мне... Когда кому там скучно, залетают на комментарии, там пишут, ох ты, а мое другое блюдо? А мое, допустим, яблоко. <laughs> И все Или яблочный пирог. Блин, карта сужается. Покушаю я, покушаю так восьмая сила у меня это хорошо хорошо что дают у панты столько столько эти вот э, суперсилы энергию вот такую вот которую он может кушать Хам, блин уже нельзя Но это конечно хорошо Дышь. у меня золотая пушка так что ее лучше первого, потом уже идет лук потом уже идет этот лук этот копьем так так Бах, не ожидал. Тихо, тихо. Извините, что я шумы не могу. Ну, просто компьютера заняты. И компьютер, вы знаете, не классно. В общем, чтобы делать без звука, без шумов, нужно... Кстати, да, нужна программка такая вот. Только она платная. в общем дело. По конечно, найти бесплатную. Ну, круто. Первое место, я помню, когда. Мы тоже так занимали еще первые места. Тоже так рандомно. Вообще, панда везет вам. Рекомендую панду для новичков. Но чем выше вы, тем и хуже. Тем больше соперников, тем больше сложнее. Я только могу тебе 500 кубков набрать. А у Брюкса могу побольше. Из-за того, что я рано начал. Вот просто начинайте рано и поднимите кубки себе. В общем, начал рано Брюкса. Все, больше я не буду использовать. Не, ну буду, только вот нужно что-то закупить. да-да-да начинается все мои наклейки о кстати ссылочка будет в описании на наш магазинчик я там они там делаются складом а я их рекламирую и по получаю получаете вы с маленьким эти вот наклейки наклейки можно почему бы нет ну мы еще не пробовали просто реклама маленькая реклама в общем, если вы проверите, то напишите личное сообщение, что все там. Ну, в общем, пишите, как там вам довезли. Наклейки недорогие. Там есть за 3, за 4 доллара. доллара. Там еще заставку доставку нужно платить. Как я знаю. В общем, кому там не жалко. Кому там не жалко, кому там интересно, то попробуйте. Я только буду за. А, Что вас облагодарить, то можно вконтакты, воздавать в друзьях там фотку сохранить только за авторские права, то они банят, а то YouTube банит авторские права. Я уже напухан каналами этими. Так, -мо, моё, тихо, тихо, рассказываю, тут эту а сразу приходит заяц <coughs> быстрый. Так, подожди, заяц, я тут э, хочу поесть, вам Тихо, ам. люблю эту пандочку. Да, I love you. Так, так, так. Да, тихо, тихо, тихо. У тебя же золотая. Откуда ты взял? А? а, ну вот и сюда. Ладно, отступай. Так, 14 место, 13 место. Плюс кубки. О, то, что нужно. Да, что-то враги попадаются, что-то враги не попадаются. Вообще не знаю. Кстати, бомбочкам на, на эту вот штучку Может убивать. В Fortnite эту вот Это он, значит, у нас. Блокада. Да, блин, достал. Достал уже. Ну, что говорю, не мешайся. Что, лев? Блин, ну почему косой кстати, да? Ладно, ладно, зайка, выйди, пожалуйста. Все, все, все. Тут бы еще аркадело, а то было бы мощи капец какой-то. Блин, стой, чувак, чувак, больно, больно. А! что за пранк такой жесткий то налево пойду то он попрыгун какой-то но право пойду то он взрывает все как там говорить это же не бани слово не ну прикольно слово в фильме нашел слово очень даже классно вот если у нас будет фильм а я бы хотел сделать точнее сам уже сложно делать с кем-то там объединиться то сделаем фильм прикольный то у нас будут такие слабые, о, вот, блин, там, не знаю, такое хорошее слово без матов, потому что они забанили. ну что пада, хочешь еще, ну норм, пока что с тобой можно отдохнуть. так, подожди, я хотел персонаж выбрать, кстати, а тут персонаж добавлен? а ну ка, а ну ка, так заяц, так это пингвинчик это у нас, ну крысам, мышка крыса это большая, а мышка это маленькая. Нет, еще ее не добавили. Они просто показали, похвастались, да? Ага, лев. Смотрите, самый значит, драгоценный, это пока что заяц. А потом, наверное, к выше, выше, как бр. как Рояль. Там такое тоже было. Бля, они прям копируют. Ну что ж поделать. Чем дольше, тем уже копированием. Я тоже когда-то копировал. Подождите, я пандочку взял. Блин, вот с тобой судьба какая-то пришлось. Бомбочку мне дали. Вау, молодцы, спасибо вам большое. Но она обычная, она не бронзовая. Блин, тут бросил блин, ничего не заметил. Ну и ладно, тихо, тихо, чувак. хома смотри. Бум. Ну, охранников хоть я люблю, потому что они слабые. Знаете, когда включать на автомат это лук, а он стреляет по бочкам. Я не пойму, зачем бочки ему. Автолук, что ты делаешь? Почему ты любишь на эти, эти бочки? За что ты их так любишь, бочки? Стоять те бочки и все, так тихо. Попаду, попаду, попаду еще. Так увернулся. Вот за, из за чего я люблю этих панд из того, что они умеют уворачиваться. Это иди вон, Хуана, Хуана, получай. Ну, блин, еще один, еще один. Откуда вы взялись? Не, ну это пранк. Да, кстати, у меня такая была дейка Дракона тут бы еще добавить, который летает еще. Нет, там, конечно, есть сокол. Прикольный, да? Но дракон был тоже не помешать. Такой зеленый, такой красный. Огнем еще стреляет. Вообще было бы четко. bravo stars такого добавили, дракон красный Джесси. Но это китайский Браво stars Макс Риск. Хэштег 17 серия. А, 18 скоро будет. и вон. Я пранк снимаю, отстань. Я пранк снимаю. Все. Съел. Ты чего делаешь? Ты что ж? Мне. О, чего делать? Э? Два на одного. Это что такое? А, -а, -а это бомба. А, -а, а, это он, это он, это Лего, это Лего отстанет от меня. Там еще бочка. Я не знаю, бочка тут не должна стоять. По идее. Должна? Ну, дух ты, не знал, не знал. В общем, нужно покушать. А то мало ХП. Блин, карта сужается. Кушать, кушать. В общем, напишите в комментариях. Можно мне какие-то свои слова добавлять. Ну, примерно Орико, как небеса. Это ж трек. Такой старый трек 2019 года. в общем, ходи послушать, напишите Орико Макс Риск, найти можно послушать. Также на музыкальных платформах. В общем, Джо Джо Рикки Ракки Джо Джо самое. Пока что лучший. Также там еще вышел новый музыка. Трек <смех> по праву Stars. Но я только начал, поэтому плохо. Ну ладно. В общем, если я увижу поддержку, то да, пойду, конечно. Да тихо, блин. Ну что вы делаете? Ага, блин, то налево, то направо, блин. Куда вы так? Все, прячусь. То, блин, кто еще убивает меня? Да. В общем, я бы хотел изменить обстановку и купить эту вот штуку, которая улегчает. Но, прежде чем ее покупать, нужно хоть добиться результата, да? Хоть окупиться нужно. Окупиться, да. Как говорят нам, где угодно. Отстань, мало хп, где угодно. Если хочешь что-то купить, сначала... Если хочешь что-то купить, сначала окупись, а потом уже можешь покупать что хочешь. Но это очень жестко, лучше сначала что-то думать. Блин, мне такой страх в покупках. В общем, напишите в комментариях, вам не страшно покупать кое-что в интернете? Так, мы получили первое место, это офигенно, огонь просто. Кстати, больше 600 кубков. О, это на моем мнении очень хорошо. Да, хотел бы я еще англоязычный канал вести на зубы, но, вы знаете, не все слова знаю. Во-первых, во-вторых, некомфортно. В-третьих, нужно какую-то команду взять себе, да, но ну, типа того... Да, нужно это сделать. Но это потом уже. Как думаете, англязычный канал у меня будет? Ну, в общем, это уже в будущем. Всем огромное спасибо за просмотр Подписывайтесь на мой YouTube канал. Ставьте лайки. А с вами был Макс Риск. Ну, или же Риск Старт Зуба. Или же Макс Риск Зуба. Всем удачи. Всем пока.